Здравствуйте! Сегодня мне достались три черенка орхидеи дендробиум Нобеле розового цвета. Вот. И я хочу провести эксперимент по одному из способов размножения дендробиума, размножения черенками. Вот череночки у нас есть. Нужны черенки не менее 10 сантиметров. И чтобы было три, ну как минимум три вот таких вот междуузлия. Вот эти. Вот. Что мы делаем? Берем мох с фагном. Вот у нас мох. Увлажняем его тщательно. вот я увлажнила хорошенько мух и на этот мух укладываю видите обрезанные обработанные углем и просушенные в течение более суток черенки вот так укладываю просто вот Ставлю в пакет с небольшим проветриванием и на непрямые, даже ну, не, не, на освещенное, но не сильно освещенное место без попадания прямых солнечных лучей. Вот. И посмотрим, что будет. В принципе, вообще-то через вообще три недели приблизительно должна набухнуть хотя бы одна почка на каждом черенке и начать развиваться молодое растение. Вот. Посмотрим. До свидания. Давайте наблюдать вместе.